Уриана дала... Но это еще не все. Логика попани, идти слушать Алису, но не приходить... Откуда я знаю?.. Помогает мелко, и дальше ей отказывает. Ты сам себе противоречишь, скажи это не так. Ты что уебан? Ты что уебан? Ты, ты уебан или да? Откуда я знаю, что я иду слушать Алису? Там это, блядь... Почему вы все такие, да? Блядь, почему вы, блядь... Почему вы меня держите за себе подобного? За то, что я тоже сижу, чекаю бесконечно гайды и знаю, что произойдет? Я так не могу играть в игры, мне так неинтересно. Логика по памяти, слушать Алису. Будто бы я знаю... Блядь! Я не думал, что я даже проебу уборку, потому что лето было. лет, В смысле... Э, утро было. <arribe> утро! Утро!